Я себе еще тигров прикупил. У нас, представляешь, а, все, ладно, там, начали. Включи микрофон, Сереж. Если с микрофоном, то легче будет. А что, вы по губам не имеете? Ну, только урывками по губам. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 20.00. Это означает, знаете, что это означает? Что мы всех рады вас видеть. Мы здесь собираемся каждую неделю, чтобы увидеться, да, с кем не видимся, послушать хорошие новости, услышать яркий, позитивный, эмоциональный рассказ Толи, Юры, Володи. Ну и, конечно же, ответить на ваши вопросы. Друзья мои, как вы уже, наверное, догадались, в эфире Крип. Easy бизи лайф. Вот. Наша еженедельная программа. Ну и по традиции я знаю, что у нас очень много новостей за прошлую неделю произошло. Передаем микрофон Анатолию. Анатолий, расскажи, что же на прошлой неделе? Точнее, вот уже на этой неделе включилась, но вы готовились всю прошлую неделю. Да. Всем привет. Я еще все еще от, от того вебинара еще отхожу. Вебинар действительно получился хороший, кто не успел посмотреть, зайдите обязательно, посмотрите а, в записи. То есть, а, с одной стороны, это круто, когда, а, я имею в виду крипта без иллюзий, да? То есть, с одной стороны, это круто, когда новички обсуждают, а, что как на этом рынке и что с ним можно делать. С другой стороны, это очень круто, когда а, люди создают децентрализованные биржи, то есть, а, люди, которые обладают более а, глубокими знаниями делятся своим опытом. И, соответственно, в конце вебинара вы увидите рекомендации. Самое главное, это, конечно же, поднять активность, то есть нужно поставить лайк, подписаться на канал. Ну вот все это сказал в самом начале, что все успели это сделать. Вот а Также я знаю, что сейчас нас смотрят еще не все, то есть у нас буквально 15 минут назад было 400, там, 15-420 человек в эфире. То есть сейчас самое время предупредить своих партнеров, кто еще там пошел там чай пить или в том еще куда, что пришло время подключаться, потому что начинается наш еженедельный обзор. Наверное, сегодня, наверное, самая такая интересующая всех тема, что же там с криптоноидом и как же он там наш миленький, маленький работает. У нас сегодня очень большое событие, на самом деле, уже в 9 утра мы делали фиксацию реализации, и вы знаете, сегодня происходили первые сделки на интерфейсе на разных биржах, и они все сработали как часть, То есть так как мы тестировали без интерфейса всю эту uh, механику, то теперь мы это все тестируем уже на uh, интерфейсе. Вот, теперь, uh, что касается uh, сроков и uh, реализации непосредственно uh, самой версии, то есть что мы с вами будем делать. То есть первое, что мы сейчас uh, планируем на 1 сентября, это запустить альфа-бета-версию. Uh, Почему я говорю альфа-бета? Потому что она уже и не альфа, потому что уже практически все функции работе, ну и э, все-таки еще не совсем где-то, потому что э, мы с вами, э, если вспомните, в самом начале, то есть когда мы только начали э, вот, наше движение, то есть наше сообщество, когда оно только запустилось, да, э, то э, мы запускали тоже альфа-версию, протестировали всю серверную часть, все там... Э, наши транзакции отследили, там все, что с этим было, потом мы пошли в бету, и потом мы уже поступили непосредственно к работе, то а, то же самое мы с вами проделаем сейчас и с криптоноидом. То есть чем мы с вами будем заниматься, то есть каждый из нас получит инструкции, а, мы уже будем делать какие-то действия, и а, если мы будем выявлять какие-то неточности или поправки, или какие-то улучшения, а, мы все а, рады получить от вас обратную связь, а, и мы очень быстро на нее отреагируем, и... А, соответственно там подправим но ну, я почему-то уверен что будет мало чего вы там будете находить потому что мы реально там уже многие моменты а, пофиксили и а, улучшили все с этим связано то есть а также почему например мы сразу хотим начать а, с альфа версии закрытому тестируем именно только для а, сообщества бизнес легко а это будет это абсолютно эксклюзив то есть никто другой не имеет такой возможности ни купить ни взять попользоваться то есть никак то есть это может сделать только человек который квалифицировался именно, помните, да, у нас там были разные роды акции, то есть все, кто квалифицировался, все эти люди уже смогут. К сожалению, те люди, которые приходят сейчас, у них не будет этой возможности, но они смогут, по крайней мере, с вами общаться, смотреть ваши аккаунты и... Ну, как заниматься ну, уже подготовкой к второму этапу, когда мы уже будем подключать ну, как, больше контингент, то есть когда мы будем заводить еще тысячу там, или две дополнительных клиентов. Контингент будет ограничен, я вас сразу же предупреждаю, то есть что имею в виду? Это имеется в виду, что, допустим, будет открыт порт еще там на там 1000 на 2000 клиентов, и опять будет стоп. То есть будем, ну, как масштабировать там пошагово. Мы очень бережно относимся к этому стартапу. Это принимается и в Европе. Я вот сейчас по нескольким странам прокатился с лидерами, постучался, в том числе с лидерами мнения пообщался. Людям очень нравится, очень заходят, и все сидят, ждут с нетерпением. Те, кто не участник сообщества, к сожалению, им придется ждать чуть дольше. И в открытую продажу, я думаю, мы пойдем уже чуть позже, то есть это может занять там 1, 2, 3 месяца, но тем не менее, я думаю, у нас будет шикарное предложение для а, а, дополнительной акции, все что с этим связано после того, когда мы уже грубое, грубое тестирование а, пройдем. Так, для чего нам, <coughs> с одной стороны, мы хотим пофиксить там какие-то, может быть, то, что мы еще там не увидели, не услышали, а с другой стороны, то есть вторым очень важным Моментом, почему мы будем с вами проходить именно альфа-бета-тестирование совместно, <coughs> то есть нам важно, чтобы наши партнеры по бизнесу, то есть наши участники сообщества, да, чтобы мы привыкли и обучились. Да? То есть вот представьте, мы открываем продажи, и там, ну, пошли там тысячи тысячи людей. А кто будет им объяснять, кто будет им помогать, кто будет консультировать? Это будем делать мы с вами. И, соответственно, для нашего сообщества это абсолютно эксклюзив, и здесь мы с вами сможем добиться, на мой взгляд, очень хороших результатов как в популяризации сообщества, так и в подоходной части. Потому что, с одной стороны, это круто, что мы получаем знания и делимся знаниями, а с другой стороны, что, что очень круто, то есть мы уже приступаем ко второму этапу. Но представьте себе сами, как у нас происходило на данный момент. Мы обучаем людей, у нас очень много разных специалистов, Стало. Я потом как-нибудь на, на закрытом совещании вам расскажу, куда только наши люди не пошли. То есть буквально там год назад а, люди не знали, что такое крип, к, крип, крипта. А сегодня эти люди занимают ведущие места в стартапах, которые проводят а, а, ICO на международных уровнях. Уже сегодня. То есть наших специалистов, то есть для меня для самого был бешеный инсайт, я сейчас в вот Уцавстве приехал, у нас там было мероприятие. Люди вставали, поднимали руки и говорили, я вот познакомился, изучил это, это, и у меня теперь вообще все хорошо. Я стою, думаю, и вообще, может быть, их на сцену позвать, пусть делятся своим опытом тогда, чтобы другие видели. В общем, это реально очень круто, и эти кейсы мы обязательно представим, я думаю, наверняка у лидеров сообщества тоже есть что-то подобное, где люди реально нашли для себя новую профессию, и более того, они просто нашли, но и стали в этой профессии уже сейчас успешными, а нам еще, друзья, и года нет, так что мы начали с 1 марта, 1 марта запуск, то есть после бета тестирования. <свят> в общем, будет нужна обратная связь, и мы максимально быстро оптимизируем эти процессы и уже начнем с вами работать. А следующее, что я <свят> обязательно хочу сегодня затронуть, то в следующий понедельник у нас я пригласил очень мощного европейского специалиста. К счастью, он говорит на русском, и нам не надо будет переводить это с разных языков на наш доступный нам, скажем так, да. Человек поделится совершенно для многих новой отраслью, то есть в реальном секторе бизнеса, и как они соединяют реальный сектор бизнеса с цифровой экономикой. В общем, я с этими ребятами провел несколько дней, и ту информацию, которую я видел, я получил, я сказал, что я не знаю как, но вы должны выступить для нашего сообщества, и они сказали, что мы сделаем это. Поэтому в следующий понедельник Крипта без иллюзий вас ждет сюрприз, от которого вам всем будет приятно. Я еще больше знаю, но не буду ничего говорить. Вот. Вам будет, когда вы еще то больше узнаете, вам еще будет приятнее, чем сейчас вы думаете, что вам будет приятно. В общем, вам будет так. Короче, если вы думаете, что вам будет приятно, то вы еще не знаете, что такое приятно. Вот так. <с> Наверное, я не знаю, как это еще проще объяснить. В общем, всех лидеров, с которыми мы сейчас будем проводить, меропри... в среду, у нас будет планерка с лидерами, пожалуйста, я просьба всех быть вовремя. А, потому что у нас ограниченное с вами время, и нам максимально много а, нужно будет друг с другом проговорить. И вот эта планерочка, которая у нас пройдет с вами в среду, уважаемые лидеры, она вам запомнится на всю жизнь. Поэтому вовремя приходите на а, мероприятие, которое назначено по времени, вы уже все знаете. И а, лидеры, которые показали себя с лучшей стороны, получили приглашение на подобного рода планерки. И теперь мы с вами будем проводить каждую неделю. То есть неделю меня не было, я был везде, и Володя и Юра уже начали эту работу и теперь уже я уже сам с нетерпением хочу с вами там побыть потому что действительно есть что рассказать вот а, следующее про понедельник у нас будут с вами не только на крипте без иллюзии, такой своего рода такой небольшой сюрприз да, но и на лайф вас тоже ожидают такие мягко говоря приятные сюрпризы вот поэтому кто не успеет ну друзья кто-то поздает. Поэтому будьте, пожалуйста, вовремя. И самое главное всегда помните не о себе, а помните, пожалуйста, всегда Именно. о тех людях, которые нам с вами доверяют. Есть, в частности, наши партнеры, которые пришли после нас. Поэтому а, мы следим не, не только за своим календарем, но и помогаем своей первой, второй, третьей линии вовремя там всегда быть. И что самое интересное, мы помогаем а, им, а, чтобы они дальше уходили там по... Ну, это, в глубину. Все, так, анонс на понедельник я сделал, все запомнили, записали. А, так, это я тоже прогорел. Ну и, наверное, следующее такое важное событие, на мой взгляд, мы его ждали уже давным-давно, и мы уже сейчас подбираемся все ближе к тому, что мы готовы к масштабированию. А, а, то есть мы сейчас в летний период используем для того, чтобы подготовить себя, и подготовить своих специалистов к большому потоку людей. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – это будут знаменательные месяцы для большинства лидеров, особенно те, кто активно принимает участие в популяризации сообщества. В общем, много сказано. Давайте я, наверное, просто сейчас открою и покажу. Для того, чтобы мы с вами могли дуплицировать свой бизнес, нам нужны конкретные четкие инструкции и рекомендации каждому зарегистрированному пользователю. Что я имею в виду? Часто такое бывает, и я это замечаю, то есть обратная связь же сюда приходит. Например, опытный лидер пригласил новичка, ну или там может, еще какой-то лидер, там еще, и потом пришел новичок. Новичок приглашает еще новичка, и тот новичок еще новичка. Вопрос, с какой информацией сталкивается седьмая, там, 20 -я, 30 тридцатая линия? Как правило, они ну, получают... Ну не всегда а, точные данные, точную информацию. Но нам крайне важно, чтобы все люди знали, что происходит, как происходит, какие процессы, что мне надо делать. То есть наша задача с вами сделать так чтобы любой человек, который зарегистрировался даже без какого-то опытного наставника, чтобы он мог взять какую-то бумагу и отталкиваясь от нее ну, посредством галочек или там что-то распечатать, где-то свой собой позаниматься, домашнее задание, передать домашнее задание своему первому линию, проконтролировать свою первую линию, что он проконтролировал свою первую линию. То есть у нас должен быть такой инструмент. И совместными усилиями... Артур сейчас вот так вздохнул, потому что Артур получил четкую рекомендацию. Я не знаю, как вы это сделать, но до понедельника это должно быть готово. То есть, наш с вами первый лист. Этот первый лист мы сейчас получаем для себя. То есть, сегодня мы вам предоставим это для скачивания сразу же после мероприятия. Я вам сейчас сделаю такую небольшую вводную, чтобы вы знали, что с этим листом делать, то есть как с ним обращаться. Задача в следующем. Это же понятно, что мы в такие короткие сроки не могли бы учесть все, что необходимо учесть. Я знаю, что в нашем сообществе есть не только лидеры мнения, но также есть и сетевые бизнесмены, лидеры сетевого бизнеса. Да? И нам крайне важна обратная связь. То есть прочитав это, каждый берет себе ручку, листочек и делает пометочки. Если что-то непонятно на планерках, то есть в частности у нас сейчас закрытые планерки для топ-лидеров, там вот все это дело обсуждаем, вы собираете обратную связь от своей команды и дополняем его. В тот момент, когда, когда топовое звено скажет, что да, вот это то, что нам как раз надо было, я думаю, то, что вы видите, вам уже будет хорошо и понравится, там реально люди постарались. Вот. Но тем не менее, наша задача сделать не просто что-то, ну вот мы же сделали, смотрите, а это должно быть такой универсальный инструмент, который с разных точек зрения, то есть с разных перспектив, будет присмотрен, сформирован и предоставлен. Как только у нас будут все корректировки и все пожелания будут учтены, все это понятно, все это обсудится, как только мы утвердим финальную версию, мы ее сразу же отдаем на перевод на английский, немецкий, испанский и э, готовимся уже к глобальному э, масштабированию нашего э, сообщества. Так, ну что, посмотрим на экран. Так, смотрим на экран. Могу ли я показать только документ? Сейчас, секундочку, у меня такое ощущение, что можно показывать только документ. А, можно. Так, демонстрация экрана. Скажите, пожалуйста, сейчас видно документ? Если да, можно поставить галочку, если кто-то со мной. Так, лучше, хорошо видно, ребята? Дайте обратно. Видно, да. Видно, да? Отлично. Отлично. Отлично. Давайте посмотрим. А, то есть, когда человек зарегистрировался, то есть у него есть приветственное письмо. Другой партнер Изи бизнес методическое пособие для партнеров сообщества. Вот. Здесь у нас будет с вами приветственное слово, чтобы люди понимали, о чем идет речь, и чтобы у них был выход на основной сайт, сайт вебинара. Потом сразу же следует рекомендации, как грамотно начать бизнес. То есть это, это наглядное пособие, смотрите, у нас аудитория делится на две части. С одной стороны, у нас приходит очень много людей, которых интересует только знание. То есть их не интересует какой-то бизнес там дополнительный, то есть их, не, может быть, не интересует популяризация сообщества, но их интересует знание. Но с другой стороны, у нас есть люди, которые горят этой идеей, которые несут эту идею в свет. Вот это для этих людей. То есть вот это пособие сделано именно для тех, кто хочет построить свою карьеру, именно для тех, кто действительно... Очень важно, действительно желает выйти на, уровень, на новый уровень и доходов, и, соответственно, своего ментального состояния. Хорошо, как грамотно начать бизнес? Все, и пошла. Очень важно, чтобы люди понимали философию и миссию. Очень важно, чтобы у нас был кодекс, чтобы мы знали и ценили свои обычаи у нас должны быть свои традиции. Здесь мы уже что-то прописали, если есть какие-то дополнения, то, пожалуйста, через ваших лидеров, то есть не надо это запивать в поддержку. У каждого из нас есть свой лидер, то есть человек, который привел. Пожалуйста, все по цепочке передавайте вот так. Хорошо? То есть лидеры уже приняли, у них есть свои пометки, они приняли от своей группы, сформировали в один лист, передают дальше. Ребят, только, пожалуйста, в таком, тогда мы эффективно сможем и быстро это все скоммуницировать. Так, следующее. А, зачем я в сообществе? И а, картина развития международного сообщества. Для чего это нужно? Чтобы люди понимали, где они находятся. Потому что я вот еду, собираю обратную связь, я не знаю, хотите верьте, хотите нет, практически со сколькими людьми не говоришь, каждый человек представляет себе это по-своему. И трактует тоже по-своему. Нам ведь важно, чтобы у нас хотя бы корень был, чтобы люди знали, что вот это мы. А там уже преображать, может, своими словами. Так, также мы раскрываем тему, что такое структурный бизнес, то есть его основы, то есть, в общем, много всего, то есть первые шаги, то есть у нас есть кроме этого место, то есть мы это распечатываем, это пособие, да, то есть это важно, то есть мы обратили внимание, что что бы мы ни давали человеку в онлайн, наши головы еще не готовы работать только в онлайн. В нашей голове намного проще распечатать, взять карандашик, сделать пометочку, поработать самим собой. И это очень круто, потому что это пособие, оно как раз именно для скачивания. То есть вы его скачиваете, и это ваша ну, это настольная книга. И отталкиваясь от этой настольной книги, мы с вами будем двигаться дальше. Список из 50 целей. То, что у вот дяди Вова сильно любит. Да, Вова? смогли прописать свою дорожную карту, я куда иду. Большинство людей спрашиваешь, даже, ну, говорят, вот, хочу много денег. А для чего? Я не знаю. Но ну, а как они к тебе придут, если ты даже не знаешь, на чек тратить? То есть, ну, деньги, они же ж такие, они же тоже кому, хот... ну, кому попал-то не ходят. То есть, вот, поэтому а, список знакомых. Для чего он нужен? А здесь у нас выписки от а, могучих авторов. Здесь у вас есть а, уже конкретная инструкция, листочки, которые вы можете распечатать и уже прям сегодня начать делать какие-то первые действия. У нас с вами очень важный раздел здесь есть, это ежедневник. По, по, вот здесь вот вы тренируетесь, например, что мне нужно, позвонить. Я ставлю свою дневную цель, я записываю здесь свою мысль дня, я записываю что-то, что мне показалось важным. Я смотрю на свой распорядок дня, то есть какие-то моменты я блокирую, я занят, тогда я могу видеть, где у меня свободные ячейки, где я могу развивать свой бизнес, где я могу популяризировать свое сообщество. Крайне важное занятие. Каждый день я прохожу свои успехи за день, что у меня сегодня получилось хорошо. Вот кто это не делает, вас ждет просто сказочное путешествие в мир бизнеса. Потому что тогда вы сможете видеть и анализировать э, свои действия, которые прописаны были заранее. Вы научитесь формировать мысли, вы научитесь формировать цели. Цели дня, цели встречи. То есть вы не будете встречаться с людьми бесцельно, как это бывает. Ну, просто пойдем кофе попьем. Но мы им, в принципе, бизнесом занимаемся, ну, пойдем кофе попьем. У вас это со временем уйдет. Потому что если мы встречаемся с кем-то по бизнесу, мы встречаемся не потому, что мы кофе хотим попить, а потому что у нас есть определенная цель, то есть закрытие сделки или... Хотя я не люблю это слово, но сказал, чтобы всем было понятно. Вот. Над чем необходимо поработать? Я сам с собой, сам с собой занимаюсь. Что мне можно улучшить? Количество новых партнеров за этот день, я ставлю число и я ставлю месяц для себя, то есть потом я это могу пересматривать, то есть в будущем, когда я там год-два-три работаю, это всегда интересно почитать то, что у меня было раньше, какие у меня были мысли, мои успехи за прошлую неделю. Я опять же возобновляю в мыслях, что у меня на прошлой неделе хорошо, это стимулирует, это придает новый тон, больше желания что-то творить над чем необходимо поработать, количество новых партнеров и так далее. То есть все, вот у вас своего рода а, там комментарии, планы на неделю вы можете выставлять теперь, а, дополнительные возможности и так далее. Ну, то вы это все потом читаете, <coughs> а, я думаю, вам понравится. И вот этот, наверное, мой самый любимый инструмент. Это, блин, это просто, я когда а, вот на эту мысль снова пришел, друзья, это было что-то невероятное. Давайте я, наверное, сейчас секундочку, я отключу трансляцию быстренько и хочу вам кое-что показать. Я вам сейчас передам эту стратегию в двух словах, но потом мы с вами с этим документом будем работать каждую неделю. Каждую неделю мы будем... То есть, понимаете, там каждый пункт, который там прописан, он требует объяснений, там, часовых, двухчасовых, частично трехчасовых. И мы займемся с вами этой работой, а, то есть мы будем а, еженедельно изучать нашу с вами настольную книгу. А, мы ее доработаем до того, а, что мы, нам не нужно будет, вот нам какой-то партнер придет и начинает нам рассказывать какую-то вату, которая не стоит в этой книге. Да? А, мы будем, нам будет очень легко. Мы говорим, слушай, а на какой странице это написано? Вот он, я... Я, в общем, создаю сайты, и вот теперь этими сайтами я буду делиться со всеми партнерами, и... Круто, дружище. Пойдем открывать книжечку, посмотрим, где написано, что тебе нужно создавать сайты для того, чтобы стать успешным партнером, успешным партнером. нету не написано. Если не написано, остановись, остановите. Видите, надо выйти. То есть все, это все. Это стоять, понимаете. Мгновенная остановка, быстро находишь нужный пункт и отталкиваемся от него. Это как такая своего рода дорожная карта к успеху у нас с вами на руках получается. А теперь я расскажу то, что меня самого лично крайне впечатляет, и я, например, уже приступил к распечатке этих документов. Обратите внимание, вы получите целый пакет с документами. Сейчас экран видно, да? И то есть помимо вот этого листа, который вы получите, Артур для вас еще подготовил так, что все... Документы, которые нам нужно распечатать, например, список имен, постановка целей, ежедневник, ну и так далее, они в отдельном листе вы можете распечатать. То есть не, вам не нужно будет все распечатывать, там все 30 листов каждый раз, а вы можете только распечатывать именно то, что вам надо, то есть там отдельно там, 7 страничек или что. Да? А для чего это делается? Потому что, когда вы сами начинаете этим пользоваться, вы заботитесь о своей первой линии. И для своей первой линии вы распечатываете, даете им это в руки и с ними начинаете делать вот эти действия, которые вы сами научились. То есть вы сами начинаете с ними делиться тем, что получается у вас. Вот один из этих листов, который меня крайне-крайне впечатляет, так это… Лист, когда ты его получаешь, там 1 на 4, и там вот подобная схема прорисована. Примерно вот так вот. А потом у нас здесь идет еще квадратик. А здесь у нас идет еще. Или прямоугольник, наверное, правильно сказать. То есть скажут, почему нас хочет научить, даже не может квадрат от прямоугольника отличить Вот. Все. А теперь смотрите. Вот на этом листе есть очень важные элементы. А то есть здесь это моя цель. Это моя цель. Да? Здесь у меня стоит дата. То есть, когда я планирую прийти к этой цели. И здесь же у меня стоит подпись. Ой, что я по-немецки начинаю. Немецкими буквами по-русски начинаю писать. А, подпись. Или роспись. Подпись, наверное, да, правильно. Подпись. И человек может здесь сам расписаться. Он делает договор сам с собой. Он получил этот лист. Он списывает свое имя я антон да? и теперь он смотрит для того чтобы ему стать менеджером то есть цель менеджер. менеджер он для того чтобы стать менеджером у нас все понятно крайне предельно Это нужно 5 випов вот у меня появился первый да. пусть там это будет кирилл у меня появилась мария у меня появился ну давайте вячеслав напишем а он сегодня так крайне мило улыбается я, кстати, про него думал, что он где Вячеслав, а он вот он, Вячеслав. И потом теперь представьте, что происходит с человеком. Да он спать не пойдет, ему осталось две ячейки заполнить. Но это еще не все. Как только он заполняет эти там свои оставшиеся ячейки, то есть первую свою цель он выполнил, он тут же распечатывает свою вторую цель, и там а, схожая картина. Там стоит он, Антон, а, там есть а, схема, о том, что необходимо 5 менеджеров. И теперь обратите внимание, человек осознанно понимает, для того, чтобы у него было 5 менеджеров, ему необходимо помочь своим 5 людям сделать по 5 випов. И он уже знает, что о, у Кирилла осталось всего 2 ячейки. Он звонит Кириллу. А почему он звонит Кириллу? А потому что он с Кириллом теперь планерки делает еженедельные. Понимаете? Понимаете? И Кирилл знает, что когда Антон позвонит, он спросит, покажи лист своего труда. И люди стараются. И это понятно, это доступно, это на бумажке, которую можно... Мы... Это не какой-то там крипто криптокошелек или эллиптический криптомеханизм, понимаете? Это то, что, к чему мы уже привыкли. Бумажка, ручка. Вам вообще нравится это? Вы что-то как-то... Юру вообще что-то замер. Юра, Все что круто. Юля, вы... спасибо, все очень круто и понятно. Я просто уже визуализирую, рассказываешь. Ты понимаешь, что я сейчас рассказываю? Да, да, да, да, да, Это то, что мы вовремя не включили, но время пришло к масштабированию, и поэтому мы на ближайшие полтора месяца обучим целую гвардию людей профессиональному бизнесу. у нас на распылении, где у него конкретно есть пять людей, которому помогает по пять людей, и им помогает по пять людей. Смотрите, он добился своей второй цели, у него тут же появляется третья цель. И там такая же самая схема. И здесь начинается самое интересное. Вот то, что нам сейчас будет в помощь всем. Все, у него появляется третья цель. Да? И вот он третью цель закрывает. То есть у нас получается по факту первый уровень, да? второй уровень и третий уровень. Да? То есть я привел, например, Антона, Антон привел Кирилла, Кирилл привел Петра а теперь что происходит там что происходит там дальше антон это то есть вот часто вот скажите честно так, у вас было когда-нибудь такое что где-то там из 30 глубины вам приходит сюда вот человек и говорит а как это вот это то там -то? было у вас такое да. такой вот, вот благодаря вот этой технике а эта техника называется тренер тренирующих тренеров вы не будете отвечать на вопросы Глубины дальше треть. Потому что ваши прямые партнеры, ваши генералы, вот здесь. И ваши генералы заботятся о своих полковниках. а полковнике, о майорах. Понимаете? И вот такая иерархия выстраивается. И если, например, ко мне приходит с глубины вопрос, или там в соцсетях тоже люди такие интересные, пишут мне, представляете, а как это там то-то? Ребята, у меня еще в аккаунте написано «Служба поддержки», я не отвечаю на эти вопросы. Не потому, что я не хочу. Мне просто по правилам нельзя. Поэтому лучше не пишите. Вот. И а, вот с этой вот системой, то есть а, сразу же, когда ко мне вот так снизу кто-то прилетает, я говорю, слушай, а кто у тебя леди? Он говорит, там-то. Иди, пожалуйста, там спроси. Только, коль что теперь уже до меня добрался, когда ты получишь ответ, напиши мне, пожалуйста, как вы решили этот вопрос. Понимаете? То есть все. Теперь мы работаем с первыми тремя линиями а с оставшимися линиями работают ваши партнеры. Потому что если вы делаете эту работу там за них, то вы становитесь лучше, вы улучшаетесь, а ваши лиги нет. Они стоят на месте и деградируют. Это нужно исключать. Все правильно, Сто 100%. Можем продолжать? Да. да. Толя, мы уже да. вообще, вообще саму концепцию начали на лиге внедрять. А это теперь будет уже структурировано на бумажке. Да, да, это просто уже будет это готовый важно. структурированный, очень, который будет позволять дублицировать и все. Да, продолжим. Потому что, знаешь, вот момент в чем? Даем задание да, составить карту боевых действий. Она у нас называется, так мы ее так обозвали, карта боевых действий вот, окей, все понятно, понятно, через какое-то время начинаем делать экзаменовку, и оказывается, а, у того нет ее, тут неправильно составил, кто-то вообще не слышал про это, и, а, а это, когда будет централизовано сразу же в бэк-офисе, все, тут уже... То, что то, здесь вот... не хватает, доделаем. делаем. это, что гид, да, своего рода? А, да, это своего рода такой кит от которого можно отталкиваться. Это такая своего рода база. И если ты хочешь генералом, она должна тебя поставить, у тебя нужно отскакивать от зубов. Потому что в любое время, когда бы тебе не позвонил твой первый, второй или третий уровень, уровень ночи-то, раннее утро, ты просыпаешь и говоришь, вот так, вот так, на такой-то странице, все, давай пока, так, все, работа сделана, окей? Вот, соответственно, так, искусство общения по телефону. Сколько раз я слышу, ну хорошо, а что говорить, а как звонить, пожалуйста, прочитайте, а дальше практика, практика, практика, практика. И вы найдете свой способ говорить. Но зерно вы получите здесь и основу. Как вы будете потом говорить, вы будете говорить своими словами. Но если у вас будет четко сидеть вот это вот зерно, да, или -то стержень, то он просто есть. И это то, а, что поможет вам а, увеличивать свой бизнес. <coughs> так, а, успешная презентации. Если мы посмотрим, как у нас проходят презентации, хоть в онлайне, хоть в офлайне, то нам всем обязательно нужно идти сюда и читать также проходят успешные презентации. Да? Здесь есть четкие инструкции, как одеваться, что делать, что не делать и так далее, и так далее. То есть каждому из этих пунктов мы еще будем проводить отдельные такие школы, уроки. Это будут проводить разные лидеры, которые будут делиться с вами именно своим опытом работы с этим листом. Да, Слав? Вот. Цена, пауза. Да, Толя. Вот. А, да, ну вот структура презентации, там постулаты разные, выделать, иметь, ну и так далее. Ребята, вы видите, сколько здесь для вас подготовили? Так что это очень круто. Так, в следующее в следующее, еще, что я вам хочу показать. Давайте, туда, наверное, вот так это. Сейчас я открою. Вот. Для того, чтобы нам каждый раз не распечатывать все вот эти листы, Сейчас, одну секунду, не вижу, где это у меня, а, нет, стоп, это кодекс сообщества, а где у меня еще один лист, а, вот таблица. Сейчас, секундочку, я оттормажу, что-то устал сегодня уже, у меня пол полдевятого что-то все звонит, звонит, не могу из этого кресла никак встать. Так, хорошо, а, скажите, пожалуйста, сейчас видно экран. Да-да-да, видно-видно. Вот, обратите внимание, у вас еще будет отдельный а, документ, он называется «Таблица». Да? И в таблицах у вас есть списки целей, а, у вас здесь есть а, приложение к странице 18 в планном листе, приложение к странице 19. То есть все, что вам необходимо будет распечатывать да, то есть ну, из, из, из этого листа, да, то у вас это в отдельном, а, видите, лидер, мастер, то есть все подготовлено, гранд-мастер. И теперь можно сегодня, уже сегодня это может быть распечатать, записать свои успехи. Если у вас больше, чем 5, еще один лист, еще один лист, еще один лист. Ну, не все же станут у вас там, лидерами, скажем, да. Поэтому мы 5 сформируются в тот момент, когда переходим уже на следующий уровень. И мы уже видим, что те, кто сформировался, ним дальше помогаем. Вот. Приложение к странице номер 29. То есть вот это отдельный PDF, который вы сможете которые вы сможете распечатывать. Вот. Вот такие у меня сегодня к вам новости. Как только закончится трансляция, мы вам всем в канале это вышли. Вы сможете это скачать. И просим от вас обратной связи. Но Аюра с Володей и с капитанами, и с другими, проверят, как вы с этой задачей справились. И еще я вам скажу следующее. То есть лидеры будут отдельное еще занятие проходить. Оно называется правило ну, Парета 80 на 20. То есть в любой организации, в любом мире всегда так еще было, есть и вероятнее всего будет. 80% людей делают 20% оборота. И наоборот, 20% людей делают 80% оборота. И что это мне может сказать? И что это вам будет говорить в будущем? Что 80% своего времени я уделяю 20% людей, которые делают 80% товарооборота. А Как правило, это люди те делают, которые четко выполняют инструкции и рекомендации своего наставника. А если наставник вам что-то сказал, а вы это не делаете, то не удивляйтесь, что у него осталось на вас времени всего чуть-чуть совсем, потому что все свое основное время он тратит на те 20% людей, которые действительно от всей души стараются и живут этой идеей. Вот. Но это мы с вами еще отдельно поизучаем, попроходим. И я считаю, что это будет для нас, для всех с вами очень мощно. Очень мощно. Я, я уже сейчас предвкушаю сентябрь, октябрь, ноябрь, и декабрь. Так. Да, да. А можно, а, вот а, такой маленький вопрос. И, знаешь, как приоткрыть, может быть, даже занавес чуть-чуть. А, я знаю, ты был в Австрии, на этих выходных проводил там мероприятие, там просто все партнеры там весь зал действительно, от информации, которую ты привез, в восторге, там с нетерпением, ты там немножко приоткрыл тайны наших там тропинок, да, будущих. Вот у тебя вот что-то висит вот здесь, вот, вот здесь да. у тебя что-то висит. Можешь показать, что это? Ну, Приоткро... конечно, открой я... литика своего да. вот, Давайте так, почему я это сделал в Австрии, потому что это была закрытая аудитория и мы не снимали ничего на видео а сейчас все снимается на видео а понял если я сейчас буду говорить раньше времени ага, завтра окей, же окей. тебе придут партнеры и скажут юра вот помнишь ты говорил вот мы будем ждать а, Знаете, понял, такой, такая профессия есть в сетевом маркетинге жду да да да да да да да да ждет да да да что да да да вот да да да да жду. да да да да жду. да Потом э, у него, ладно, справились с альфа-версией, уже все нормальная версия, но вот помните, вы тогда -то там говорили, вот когда это будет, вот тогда я смогу строить свой бизнес. Ждун. Вот. И э, наша с вами лидерская задача – не превращать наших людей в ждунов. Все, окей. Но наши лидеры в среду на мероприятии что-то узнают. Окей, все, И мы отработаем конкретную стратегию подачи информации э, в ну, Сообщество. стратегия информации подачи очень простая. То есть есть руководство, руководство, что-то там, например, придумал, или кто-то из лидеров какую-то идею подкинул, обсудили, собрали топ-лидеров, обсудили мастер-дистрибьюторы, да, чтобы правильно сказать. Мастер-дистрибьюторы собирает своих топ-лидеров, это все решается, утверждается, все говорят, огонь нам нравится, и только потом мы будем делиться. Но могу вам сказать по секрету. Это просто офигеть какая классная Это Настолько взорвало зал. Короче, я вам намекну, как это было. В общем, я про две вещи всего рассказал. Я рассказал про них поверхностно. Я даже не уходил в детали, потому что если вы не узнали детали, я боюсь, что они бы меня это отобрали просто. А я там один был, а их там много было. Поэтому я не стал рисковать. Зачем? Так вот, когда я начал говорить про это, то есть про это я говорил минуты четыре. Так вот, в первые 30 секунд с самого последнего ряда мужик что-то я, я! Мне!» Я говорю, подождите, мы же договорились, что мы сегодня про это просто я вам рассказываю, чтобы вы понимали, над чем мы вообще работаем. И, короче, уже вот когда к четвертой минуте подходило, зал настолько ожил, и они все начали тянуть руки, и «Ну, может быть, ты нам оставишь одну хотя бы штуку?» Я говорю, «Не могу, это моя". Это мое. Да. Ну, в общем, я защитился. В общем, получается, да, Становитесь лидерами и приходите на лидерские планерки, и вы будете про это слышать. А это же ты в Минске, да, еще там? у тебя Ну, я там навекал. Да? Ну, в общем, смотрите, в закрытых мероприятиях без камеры можно про это говорить. Вот как мы сейчас с вами в открытом режиме говорим, нельзя про это говорить. А мастер-дистрибьюторами, с которыми мы проводим, они же все НДА подписали. Поэтому все нормально. Да. Им можно знать. НДА, а, это кто не знает, это, это договор о неразглашении. Так, хорошо. А, у меня же что-то еще было. Да, у меня было много еще всего, но время мое сегодня истекло. А, Надо что-то оставить. На а, шлюп, мне обязательно нужно было сегодня еще что сказать. Смотрите, <клевизация> а, мы планировали к середине к середине июля запустить сайт вебинаров, но в связи с тем, что мы практически ну, основную часть команды разработчиков заняли криптоноидом, потому что это все-таки наш один из наших флагманских продуктов, мы всех переключили туда и решили продолжить работу по сайту вебинаров, там уже ну, большая часть работы проделана, после того, как мы запустим альфа-бета-версию криптоноидов. Я думаю, там эти пару недель нас расстроит, потому что все будут заняты криптоноидом сильно. Толь, ты еще проговори, просто оговорился, сказал 1 сентября, может, люди неправильно поняли, криптоноид. Нет, криптоноид я хочу на 1 августа. 1 августа. А, 1 августа. Или на сентябрь лучше. Давайте все, чтобы мы уже знали, что вот теперь все, вот теперь точно. Или потом. Ну ладно, не суть. Потом смотрите, следующее еще у нас по плану стояла по таймлайну виртуальный спонсор тоже мы не так, планировали в середину, середину лета, мы эти работы тоже чуть-чуть перенесли, потому что все-таки криптоноид более флагманский продукт, и нам лучше в него вложиться, а как только здесь запустимся, мы разработчиков опять по своим задачам распределим, и они допилят там, до базовой версии, там совсем мелочи осталось, то есть ну, практически, мы уже практически на фазе тестирования. С моей стороны сегодня все, в среду я хочу все-таки еще раз всех э -э, лидеров, пожалуйста, всех, кто получили предложение, приглашение, будьте вовремя, у меня время крайне ограничено будет, у нас всего час будет, а нам проговаривать минимум три часа нужно. Вот, Поэтому, чтобы без запинок, без задержек, э -э, нам есть с вами о чем поговорить, и вы будете очень счастливы от того, чтобы это узнать. Так, хорошо, я, наверное, передам слово нашей лиге чемпионов, э -э, потому что у них там, я смотрю, тоже жара лютая идет. Или нет? Прохладно? Да, да, да, да. Нет, нет там, там, нет, там сейчас экватор на самом деле. Вот Почему? Потому что вчера, вчера мы отмечали экватор. Ну, В принципе, обычно это три дня, это 14, 15, 16. Вот мы еще сегодня на, в этом, находимся в этой фазе. Вот Прошло ровно половину периода летнего сезона Лиги чемпионов. Меня очень на самом деле радует и вдохновляет то, что утром в 9 утра вот смотришь, заходишь в 9 утра бывает и 200 и 300 и 500 человек до да, собирается это просто жесть это здорово на самом деле вот всем огромная благодарность кто поддерживает этот проект потому что я так скажу если бы там бы не было полезности в этом проекте люди бы не приходили это сто процентов это вот просто вот знаешь никакая мотивация то ли не работает это уже доказано если люди не получают какую-то пользу от этого проекта я хотел бы сейчас я не буду петь дефирамбы вот почему? Потому что мы находимся внутри, нам, конечно же, всегда хочется это дело красиво преподносить, рекламировать и так далее. Но я хотел бы передать микрофон, ребята, у нас сейчас есть в комнате здесь на, с нами вместе в зуме активные участники лиги, друзья, возьмите буквально по пару слов, расскажите. Вот прошло полтора месяца, до да, ровно пол периода, пол сезона позади. Что вам вообще, какую пользу дал этот проект уже на этом этапе? Будьте так любезны, берите микрофон и по, по, поучаствуйте вместе с нами. Юр, я... Да-да-да. Меня, меня слышно, ребят? Да, Максим. Угу. Замечательно. Хочу сказать свой отзыв о Лиге чемпионов. Для меня всегда было больным местом это... Дисциплина. Для меня встать даже к 9 утра было всегда проблемой. Я уже давно не работаю нигде, скажем так, кроме как на себя, поэтому для меня всегда это было проблемой. Здесь же Лига Чемпионов для меня стала ну, просто наркотиком. Я без будильника стою ровно в половине девятого, умываюсь, причесываюсь, все, я готов. Я без этого жить уже в принципе не могу как будет дальше развиваться событие в сентябре, в октябре, когда не будет лиги. Я даже не представляю себе. По поводу полезностей. Правильно Юра сказал, полезности здесь дается столько, что, наверное, сам не унесешь. Несем всей командой. Вы, для себя могу сказать то, что те знания, которые здесь получаем, те же самые отработка спичевок, сдача экзаменов. Дядя Вова, огромное спасибо тебе за то, что так жестко принимаешь экзамены, Юра тоже. Поэтому те, кто не, не стали участвовать в Лиге Чемпионов, могу точно сказать, вы, ребята, пропустили очень много. Поэтому еще есть время, присоединяйтесь, еще успеем. У меня все. Спасибо большое. А скажи, пожалуйста, Юра, а что, неужели еще можно присоединиться? Да, Жу -жу. еще, конечно, можно. Нет, нет, нет. А нет. как люди будут, вы же там у вас же там целая программа полтора месяца прошла, как они будут? Дело в том, что есть капитанские ячейки, есть капитанские группы. Когда человек приходит новичок, даже если он придет на самой последней неделе, то у капитана всегда есть задание для нового человека. И есть такой формат очень интересный, когда за одну неделю. То есть там у нас есть ряд целей, но одна из целей это освоить пять базовых навыков бизнеса. Почему? Потому что без этого невозможно двигаться нигде. И человек уже становится на ступень, скажем так, профессионализма в МЛМ после того, когда он четко владеет этими пятью навыками. А этими навыками можно овладеть даже за одну неделю. Вот, поэтому есть капитанские ячейки, человек присоединяется на любом этапе и у него есть и уже готовые задания, которые ему даются. Вот, он может э, быстро очень войти в курс дела и не чувствовать себя отставшим от паровоза вообще. Супер, спасибо а? за методичку. Готовы а? Готовый методич, да, методич. Да. Есть так. готовая методичка, по которой мы двигаемся, и там есть очень простые вещи на самом деле. Вот. самое сложное это самое самое сложное это себя дисциплинировать. Все остальное на самом деле вот все прям ребята, с кем мы даже вот экзамены там проводим э, в отдельной капитанской группе, они могут подтвердить, что действительно все очень легко и просто. Так и еще кто у нас из участников лиги есть? Я смотрю здесь есть много, есть и Арсен, здесь есть и Слава, Добавил. и Вальтер. Алло, алло, слышно Юр? Да, да, потому что я, я э, э, про, прости, дорогой мой, э, очень, э, не то, чтобы очень, а прямо вот ежедневно после утренней бензоколонки, я смотрю, про, проходит бензоколонка, за утрам, что такое бензоколонка, вкратце, для тех, кто не в курсе, в 9 утра каждый день у нас ежедневно, прямо вот в понедельник, вторник, среда, четверг и суббота, кроме воскресенья, с 9 до 10 часов, где-то примерно 1 час по времени у нас проходит э, такой сбор всех-всех-всех на палубе, и там идет такая просто массовая, прям вот на самом деле мощная дележка инсайдами, информацией, какими-то своими методиками, наработками, техниками, вот подсказками. И я смотрю, бах, шквал овации в чате, в телеграм-чате там. Бензоколонка бомба, огонь, просто жесть, в золотой фонд срочный. Вот, часто об этом там говорит эмоционально Арсен, поэтому вот расскажи мне, что там тебя так забавляет. На самом деле, вот э, столько видений разных, да, люди, которые заходят на, тоже на бензоколонки, та же самая Инка, которая делилась своим опытом, да, я на самом деле очень сильно удивился. Я я не, не думал, что можно еще с такого ракурса подходить и людям предлагать еще с такого ракурса, да, наш, наше великое сообщество. Много очень жетонов, блин, я уже не знаю, у меня уже, наверное, сколько можно было провалилось, и они продолжают проваливаться. И это на самом деле очень сильно дает видение более-более в корень туда, прямо вглубь вообще, в семечко, которое сажали когда-то, да, что этот корень вырос. На самом деле видение очень сильно дается, и эти бензоколонки, и эта лига – она просто способствует э, пониманию, да, вообще, насколько глобально, насколько велика наша идея, да, наше сообщество. Я просто был в шоке, да, вот некоторые бензоколонки были для меня просто как глубокий нокаут, от которого я долго не мог встать. И понимал, что когда доходило, да, вот это все еще пару дней переваривало, это все, блин, насколько же круто, блин, насколько же... Все, блин, классно, как классно, когда люди делятся, да, это очень круто, когда вот с каждых э, городов, с каждых стран лидеры, они начинают этим делиться, и у тебя еще больше видения появляется. Ты понимаешь, насколько еще проще это делать, насколько проще делать и предлагать это каждому человеку, и это осознание, оно приходит каждым разом. Поэтому я рекомендую, друзья, всем без исключения быть на этих бензоколонках, и даже если вы... Там кто-то, да, там работает с утра а на сутки, дается время посмотреть. Я тоже не всегда бывает в онлайн, но я всегда стараюсь смотреть повторы, потому что я знаю, что сутки они даются, чтобы увидеть, просмотреть эту бензоколонку. Ну, на самом деле, очень много видения открылось, очень много. Для меня лично, я даже вот сам увидел, я думаю, вроде я уже многое знаю, да, столько уже почти, ну, с альфа-теста там только-только -только зарегался, и все равно продолжает вот это все приходить еще более глобальнейшее видение, поэтому большая благодарность, Юра, э, организаторам, да, тебе, Юр, что вы вот организовали это мероприятие, и на самом деле большая, огромная просьба, чтобы вы после, как закончится колонка, чтобы некоторые вот эти колонки, вы их прямо зафиксировали да, и сделали золотым фондом высшей лиги, чтобы это каждому человеку можно было новым партнером это скидывать, потому что это пипец, как будет работать для любых новых людей спасибо да, большое да. мы уже формируем золотой фонд у нас уже есть прям такое задание и реально оттуда там достаем перлы собираем такое знаешь это у нас бензоколонка это у нас летний жетонопад и причем самое интересное она одна на другую не похожа никогда они все разные абсолютно все разные и прям вот этот знаешь мне это напоминает как такой крутой сериал в реальном режиме времени, real life, да? крутой сериал, прям длиной в 90 дней. И в этом сериале, как, например, Дом 2, да, пацаны, какие-то там новые съемки, новые там сюжеты, новые люди, новые персонажи, разные линии сюжетные, вот, И действительно, прям. Душа радуется, особенно, когда дети выступают и а делятся своими там наработками, своими результатами, это вообще космос. Друзья мои, кто еще у нас из участников активных? А, на... вами, Не, скажу я. я. А, Ладно, тебе. я уступлю. А, значит, ну, действительно, это уникальная штука, которую запустили Лига Чемпионов. То есть она действительно систематизирует, глаза уже открываются сами вот даже без будильника пол девятого хотя ложусь очень поздно, но уже на подсознательном уровне чувствуешь, что вот она там, движ начинается утром, и потом пошло-поехала заправка, потом капитанская, и просто тебе дает это мощнейшую для меня вот фокусировку да, на целый день. Ты планируешь уже, ты сфокусирован, и у тебя все так вот здорово идет. И ту полезность, которую дают на капитанских, Владимир и Юрий, это просто дорого стоит – Поэтому я всех призываю, кто еще не стал капитаном, чтобы они быстрее становились капитанами и заходили на эти заправки капитанские. Очень здорово, супер. Я всех благодарю. Спасибо. Спасибо, Вальтер, спасибо огромное. Ты тоже очень да, круто. Меня слышно, да? Нет? Да-да-да, не Даслав, да. Да, тебя слышно. Угу. Да. Ну, я скажу, что для меня это просто шикарнейший инструмент. Я отслеживаю, что происходит в других сетевых проектах и вижу, что есть нечто подобное, и это похоже на флот. Вот. Когда ты еще, ее рассказал в 2017, что у нас будут бензоколонки, я представлял, что это будет что-то крутое, но я не знал, что это будет настолько круто настолько грамотно, потому что самое главное в этом инструменте – это среда. Люди, которые попадают в эту среду, они начинают общаться. Мы все сюда приходим в этот мир общаться, становиться мастерами, чему-то изучиться, поделиться мнением. Я впервые вижу как был, такой инструмент, который был так реализован, как это реализовано у нас. Это Очень здорово потому что работа превращается в удовольствие, потому что ты знаешь, когда ты подписываешь партнера или кто-то подписывается в сети, есть место, куда может прийти человек, задать свои вопросы, послушать другие истории, чему-то научиться, и это на самом деле очень крутая штука. Когда так происходит сетевой бизнес, просто остается радоваться и молиться, чтобы это было еще дольше и дольше и дольше. Поэтому огромное вам спасибо, ребят, что вы это сделали. Да, и вот, Славочка, ты... Прав абсолютно, самая, на мой взгляд, самая большая ценность таких вот мероприятий в том, что любой человек, да, любой участник лиги может прийти утром на бензоколонку. Вальтер говорит, заправка. Да, совершенно верно. Это заправка, заправка новыми эмоциями, заправка, так сказать, кислородом да, на весь целый день. Вот, заправка энергией правильным состоянием, вот этим состоянием, при котором ты начинаешь творить. И ты можешь прийти туда на это мероприятие и там задать любой вопрос. Там целая куча экспертов, специалистов из разных стран мира, которые тебе помогут, расскажут. И это в этом, наверное, самая большая прелесть и ценность да, данного мероприятия. Плюс есть четкая схема пошаговая, по которой мы движемся. Спасибо огромное. А, друзья мои, 55 минут. Да, вот, да. Хорошо. Хорошо, тогда я передам микрофон Владимиру. Мы эта тема бесконечная, мы ее наверное никогда э, не сможем закончить обсуждать, поэтому стоп. Точка. Володя, тебе микрофон. Я знаю, у тебя точно есть еще что сказать для нас, для всех. Очень, очень классно обратили внимание, что наши бензоколонки это мероприятие, онлайн мероприятие, это событие, это реальное событие в жизни людей, которое меняет круто кардинально их жизнь. Вот реально меняет жизнь в лучшую сторону. Этому у нас куча примеров. Ребята постоянно говорят свои лайфхаки, да, как мы говорим, да, свои результаты рассказывают, что у них произошло за короткий промежуток времени, там, за месяц. Да. Смотрите, очень важный момент, ребят. Этот инструмент появился вовремя. Именно в летние периоды, июнь, июль, август. У нас была задача в просадочные летние месяцы сохранить темп, роста организации. То есть, если у вас сейчас примерно на том же уровне идут организации, у некоторых, как мы знаем, в 10 раз выросли, да, а то и в 12, с 5-60, мы знаем эти примеры. Но даже если у вас сохранились темпы, и также вы как весной работали и сейчас работаете, это означает только одно – вы в два раза больше работаете на осенний результат. Ребят, это очень важный момент. Если бы не было этого инструмента шикарнейшего, у вас просто в два раза бы был бы приток людей меньше. И у нас как раз показала таблица наша, таблица Лиги Чемпионов. Там, вы знаете, какая интересная штука? Вот выстроилась стена такая из 30 с лишним людей из Австрии. Вот они 24 балла взяли и стоят прям таким толстым, мощным, таким барьером – и раз один перепрыгнул с Казахстана, Ербалат, он первое место занял. Но самое интересное, уже подходят люди 23 балла, 18, вы понимаете? То есть сейчас подходят люди, вошли во вкус и начинают разгоняться. И они сейчас эту стену будут перепрыгивать. один? Да. За... Начнут растворять австрийскую стену. да? Да-да-да. И участвовать в призовом фонде с первого по десятое место. Там шикарный призовой фонд, ребят, не забывайте. Вот у нас вторая половина э, Лиги чемпионов как раз настроена на это. Если вы еще где-то думали, если еще э, представляли, э, что вот да, есть время для разгона, то давайте берите прям в руки все навыки свои, которые у вас есть, пройдите экзаменовку срочно, прям попроситесь попросите сами к наставникам и скажите, давай прими у меня экзамен, давай подкорректируем, что у меня еще можно подкорректировать. Прям не ждите, пока вас будут спрашивать, потому что это результат вашего развития. Как только с вами произойдет, произойдут такие встречи, корректировка, у вас провалятся жетоны, и вы просто как ракета полетите, ребят. Может, это... дай мне одно слово, пожалуйста, Вов. Меня слышно? Звук хороший, ничего не да -да. пропадает? Да, да, слышно хорошо, классно. Вот, вот Ирбалат, да? Правильно же я имя назвал? Да, да, да, да. Он себе даже еще представить не может, что он получит за приз. Просто подождите недельку. вот, вот, вот. это специально вот для вас, наверное, вот. Боженька обратил внимание. Извини, Володя. Да, да, спасибо, спасибо. То есть, ребята, призовой фонд уникальный, я вам скажу. И то, что готовит сообщество для людей, кто будет по этой системе следовать, приглашать на первую линию ВИПов, вы просто не представляете. Вот просто не представлять. Сейчас я даже не хочу на эту тему говорить. Это факт. да. Ну, вот так вот, ребят, я закончил. Хотелось бы, скажи, да? Сильно, да? У меня был такой а, а, партнер, который говорит: я бы вот иголками язык себе вот бы, чтобы на пух, я не смог это сказать. Нет, я на, прихожу на встречу, все рассказываю там, и все, у меня никто не подписывается. Зачем да, нет, мог просто... бы спонсора пригласить на трех он бы все мне сделал? Просто когда какие-то новая информация, новости прилетают, реально прет так, что я не знаю, как вот надо пришить какую-нибудь себе молнию, вот сюда, японскую, с, на металлической змейке, из замочек и закодировать, потому что ну. Блин, ну реально, ребят. Ой, давайте дождемся до следующего лайфа. Я точно знаю, там на следующем лайфе вы просто офигеете по-взрослому. Это факт. Это факт. Вот. Толя, он улыбается, он знает почему. <с -3> Но лидеры узнают об этом в среду. Поэтому, ну, наверное, все. У нас час времени прошел. И есть предложение закончить наш сабантуй. И хочу огромное спасибо, друзья, простите, правда, буквально 30 секунд, прямо массу благодарности, огромное спасибо Сергею Няшеву за курс «Мастер продаж». Я знаю, что это потоковый курс, на который записались люди, даже не участники нашего сообщества. Там куча благодарности, там просто куча оваций. И вы знаете, очень много людей, благодаря именно мастер-продаж этому курсу, стали лояльными к нашей идее, идее нашего комьюнити. Сережка, тебе огромный респект, прям красавчик. Ты прям вот герой нашего времени и нашего сообщества. Я тогда тоже чуть-чуть похвастаюсь результатами, давай, давай. заканчиваю. У нас было задание в пятницу, и я так могу сказать, за выходные довольно-таки приличное количество команд, чисто выполнив одно задание, кто-то уже заработал деньги, а кто-то создал себе платформу, там просто вот, ну я не досказал некоторые моменты, они сейчас делают и могут заработать от 100 до 150 тысяч, просто выполняя задание. Это даже не связано с нашим сильнейшим маркетингом. Это просто они научились определенными вещами пользоваться и научились продавать. Это вот за пару дней. Кто-то поработал, кто не поработал. Вот. Ну все, друзья мои, у нас 21.00, понедельник. Мы всех были рады видеть, всех посмотрели. Как вы уже поняли, готовьте, я не знаю, такие слюнявчики для следующего понедельника, потому что будет масса новостей, масса классных, хороших, потрясающих новых событий и новых достижений. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Пока-пока.